А, мы м, проанализировали показания свидетелей и хотим спросить уважаемых ответчиков а, про ноутбук, на котором должна была комиссия работать То есть вопрос по ноутбуку у вас, да? да по ноутбуку а, Кто этот ноутбук выдал комиссии? Чей это ноутбук? А Ответ на Насколько я помню из показаний свидетелей, звучало, что это ноутбук, который был предоставлен школой. В школе был и в школе остался. Школы школы... Школы То есть, давайте уточним. Ноутбук... Уважаемые, уважаемые Давайте мы с вами сделаем следующий вопрос. Мы знакомимся с действительным ходатайством, если у вас какие-то просто вот, э, пояснения да, и вопросы к ответной стране, мы просто перейдем к вопросам после, ну, по процессу, да, после доклада дела. Если э, вам никто не мешает заявить ходатайство, Хорошо, что у вас очень нравится. Я думаю, что у вас какой-то вопрос э имеется, какой-то, может быть, один конкретный, да, для того, чтобы решить вопрос о том, нет, нас что у вас есть ходатайство, тогда 10? не надо. Значит, э других ходатайство, как я понимаю, пока, во всяком случае, у вас есть в ответной стране, у чест... кого-то будет ходатайство? Нет ходатайство. Нет, что интересом нарисуемся. Нет. Нет, что, у меня характеристики методов, которые подпадываются материалы темы, административной мастерской области, в которых оставили. Э после уточнения требований двоих административных срок, по крайней мере, просит отменить решение у них номер 12 о готовом голосовании на выбору депутатов Муниципального совета и Муниципального образования Новогоизмаевского 6-го созыва на мандатном избирательном округе номер 141, оформленный протокол на готовом голосование избирательного учета 1393 по избирательной таблице э, 141 признать решение избирательной комиссии муниципального образования и вызнанности о установлении выборов депутатов муниципального образования и вызнанности, что созывка на мандат на избирательное право. 1.041 принцип в диспломит таблица такой решенный респутатор депутата муниципального совета муниципального образования и вызнанности, что созывка на мандат на избирательное право, что с указанием действительно. Признать решение проектной комиссии муниципального образования МИЗМАСКО, и признание результатов выборов депутатов муниципального образования Лизмастка, что исковы не действительны. Ну, Затем также обращение решения суда к местному исполнению, но не требуемое от государственных старики. Значит, э, не уточнили у нас исковые требования э, Сапрыкин. Значит, соответственно исковые требования Сапрыкин у нас получат следующим образом. У нас нет Сапрыкина. Ой, не Сапрыкин, извините, пожалуйста, старик. Э, старик, да. Извините, развалился. Стариков Андрея Петрович. с участвующим образом. Что что в студии голосования на избирательном 13 1393 прошедшего 8 сентября 2019 года по вождению диктатур муниципального совета, муниципального совета, мы узнали, Помимо мандатных избрателей, обновленного 141, признать решение митинга 13 от 1 сентября 2019 года по выборам депутатов муниципального совета, муниципальной пожалованиям измало с 6000 избирателей, обновленного 141, а формулировка такого предложения голосования с третьим четвертым 13 сентября недействительной. Признать решение избирательной комиссии муниципального образования измало с 6000 избирателей после выборов депутатов муниципального образования не 6 что мандат 41, в таблице протокола решения о результатах выборов депутатов муниципального совета. Муниципального образования не 6 го вы созываете мандат на неутральное решение избирательной комиссии муниципального образования Морозьмальска, во время депутатов муниципального образования Морозьмальска, что в что в основании заявленных требований все СССР ссылаются на допущенные при проведении только голосования нарушения избирательного законодательства, которые, по мнению администрации суда привели к невозможности состояниям более будет э, избирательно соответствующим избирательным участкам в В частности, они ссылаются на то, что э, газ выбора и в итоге в протокол были внесены не те, сведения, которые, э, не те цифры, которые были получены при непосредственном подсчете голосов избирателей, причем происхождения были существенными и э, из-за этих происхождений в общем-то истинный Муниципальный совет. А, муниципальный совет пока явился, которые э, поставки по э, получили меньшее количество голосов избирателей. При этом Муниципальный совет указывают на допущенные, также допущенные нарушения, Избирательность законодательства комиссии в частности указывают на то, что комиссия не заполняла личный провод другого протокола. Не проводила итоговое заседание комиссии, но ну и сами бюллетени, не опечатлила бюллетени, были вынесены, соответственно, с избирательным участком, что позволяет в общем место. На Ответная сторона она у нас в ходу возражала в ходу по форме искалых требований, мы а представили письменные изражения на письменных изражениях на исковое заявление в у нас э, ссылался, ну, приводил доводы относительно э, непосредственно самих требований, которые были сформулированы в первоначальном э, варианте, значит, э, в варианте э, Старикова Андрея Викторовича, и указано э, на то, что к такой формулировке данных требования в принципе не принадлежат и потому что заявленные требования, Значит, также у нас на то, что в части увеличенной форматурной в раздела, э, касающейся количества голосов и запасных вообще в принципе не подлежит э, заполнению, потому что в, э, в соответствии с э, федеральным протоколом номер 67 КЗ данный раздел заполняется после э, сортировки бюллетеня с соответствующей Однако, поскольку речь идет о выборах, по форме и там не производится, а оставляет все по своему страна в при буквальном толковании, соответствующего закона, законах, план протокола исполняется на Значит, в части, части отчатывания дилептий у нас, если я не ошибаюсь, по, по этому делу тоже опять она ссылалась, если что, Значит, на то, что недели подоснутые валяли в опечатке на перетень, поэтому, поскольку мешок в пюллетене был замутан в случае, то администратор Маркова что ситуация все-таки опечатка место. вот это все, если что-то пропустило, то, соответственно, все готовы. Пожалуйста, с той стороны, слушаем Вас. Вы поддерживаете Ваши исправы? Да, по-моему, я не по могу. Ответ на страна, Вы возражаете по ранее сложным А может, да, можно тоже вопрос услышать? У Вас вопрос к с той стороны? Да. Пожалуйста. Да. Поясните, пожалуйста, в рамках вот заявленных всеми самих требований, все-таки какие решения просите признать недействительными? У вас в пункте втором и третьем требования признать решение избирательной комиссии муниципального образования значит, об установлении общих результатов выборов по многомандатному опыту недействительным. И третий пункт тоже признать решение об определении результатов выборов недействительным. Это все-таки вы одно и то же просите решение признать действительно или раз. Там нет ни даты, ни номера, поэтому понятие, о каком решении идет лично. И название не точно. Ну, посмотрите, все же очень просто. Второй пункт. Признать решение избирательной комиссии муниципального образования по многомандатному избирательному номер 139, это когда... 141. 141, когда комиссия подводит итоги, когда ИКМО подводит итоги по округу, потому что в данном случае округов было 4. Каждый из них был пятимандатный, соответственно, на каждом округе ИКМО, исполняя полномочия окружной избирательной комиссии, подводила итоги. Выбирала вот эту пятерку победивших кандидатов. Третий пункт – это общее решение ИКМО о победивших кандидатах на... в муниципальном образовании. То есть по всем округам? Да. По всем округам двадцатка лидеров. То есть второй пункт ⁇ это отдельное решение по округу. Третий пункт ⁇ это общее итоговое решение КМО. Можно уточнить еще? Да, Вопрос еще. Да, пожалуйста. Скажи, Но ну, вот во втором пункте у вас написано признать решение избирательной комиссии муниципального образования Новоизмайловская об установлении общих результатов выборов. По общие округа. результаты выборов по закону – это результаты выборов по всем округам в муниципалитете. А у вас при этом общих результатов, но по определенному округу. Так вы все-таки какое решение-то просите отменить, признать недействительно? Но... Если об общих, то по всем округам. Во втором пункте да. указан конкретный округ. А почему тогда об общих результатах выборов? Ну, такая, вот такая формулировка вопрос... была выбрана из истцом. По округу. Там же Но есть номер округа? Есть. Хорошо, а вы можете с учетом э, приобщенных материалом дела документов все-таки уточнить решение, от какого числа и номер какой, и с каким названием вы просите отменить? Потому что из ваших требований это непонятно, потому что решение с таким наименованием, по крайней мере по делу известно, не принимается. Решение от такого числа, номер такой-то называется так делаю все документы приобщены. Просто иначе требования известны. А, ваша честь, вы сейчас готовы назвать конкретную дату, конкретный номер решения? Нет, Ваша честь. Сейчас не готова? Нет, не готовы. сейчас не готова. Мы сейчас. полагаем, что индивидуальная идентификация этого решения ну, более чем достаточно. И можно еще вопрос? Скажите, пожалуйста, а на основании чего вы полагаете, что суд вправе признать решение избирательной комиссии муниципального образования недействительным? На основании судебной практики. Есть такие случаи в судебной практике, это, это устоявшиеся нет. решения? Нет. нет. Хорошо, значит, тогда, пожалуйста, если вы страну, у вас все равно были какие-то вопросы к да. речку, пожалуйста. Да. да. Значит, а... если можно, давайте вернемся к ноутбуку. Нас в первую очередь интересует не тот ноутбук, на котором по версии комиссии а, был составлен протокол, а тот ноутбук, который вроде бы как не работал. Вот ноутбук, который что-то там в нем не работало. Физиально это который стоял? Это был что за ноутбук? Это тот, который школе был предоставлен, или это какой-то другой ноутбук? Уважаемый суд, вот тот, который стоял в зале э, в помещении для голосования, э, я происхождение этого ноутбука не знаю. Не а я по полагаю, наверное, это выдавалось всем участковым комиссиям. Хотя, Вы возможно, думаете, это и не не не А кто знает происхождение этого ноутбука? Ну, наверное, давайте территориальную избирательную комиссию спросим, чтобы все-таки ТИК знаешь, обеспечивает техническую базу. А быть вот ноутбуки обычные, которые... не они не выдавались не или в школу? Не, они выдавались. И а выдавались кем? Ну, слушайте, принтеры выдавала администрация, это я точно знаю. Всем участковые ноутбуки. активны. что ли? Да. Спасибо. Принтеры выдаются администрации. Я полагаю, что ноутбук, наверное, тоже, но точно не Ну точно не будет. Хорошо. Хорошо. А, нужно ли было для изготовления протокола специальное программное оборудование? В терминах не существует понятия программного оборудования. Вопрос вот вы сейчас уверены, да? Уважаемые ну, вы задали... Есть Хорошо, оборудование, вы хотите, а есть да? программное обеспечение, это два совершенно разных термина. Хорошо, Хорошо. так э, давайте уточним тогда в Ваших терминах, нужно ли было программное обеспечение? Для того, чтобы изготовить протокол участковой комиссии, об итогах голосования требуется установить на компьютер специальную программу. Специальную программу, а кто ее на компьютере, который выдавала комиссия как сказал уважаемый представитель ответчика, администрация, было установлено такое программное обеспечение? каждой участковой избирательной комиссии определялся член комиссии с числа членов с правом решающего голоса, который отвечал за использование этой программы и изготовление протокола с помощью этой программы. Это очень хорошо, это был мой следующий вопрос. И все-таки давайте выясним. По поручению председателя. Был ли на компьютере установлен, была ли на компьютере установлена эта специальная программа? Вот тот, который как будто бы не работал. На нем эта программа была? Должна была быть. Должна, Должна, Должна быть. была быть. Хорошо. Кто должен был установить эту программу? Член с решающим голосом, кому было поручено председателям это сделать. Соответственно, с учетом свидетельских показаний, материалов дела не имеются, мы опрашивали свидетелей, которые лично когда, когда эта программа? То есть это Рыжова, да? Да, в данном Рыжова. случае Рыжова да. когда эта программа должна была быть установлена на компьютер? возможно в субботу, возможно в пятницу возможно ну, в течение есть. дня в воскресенье да. очень хорошо а это специальная программа или она находится в открытом доступе для всех граждан? Можно ну, пожалуйста территориальной комиссии да, да. возможно многочисленный следующий вопрос. эта программа была подготовлена управлением информационный центр Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Представляет это собой флеш-носитель, на котором есть непосредственно запускающийся файл и файл с инструкцией по установке. Я лично ну, присутствовал при установке такой программы там, в избирательных комиссиях участковых, и процесс установки занимает более одной минуты. Не требует от оператора персонального компьютера каких-либо специальных познаний, но ну, только умение нажимать на кнопки и использовать мышь. Это все. Ну, Она хорошо. может быть на любом компьютере установлена. Там также к этому флеш-носителю прикладывался пароль. Он был уникален для каждой участковой комиссии, выдавался председателю подростковой. На любом компьютере, на котором установлена операционная система Windows, соответствующая эта программа может быть установлена в течение времени, не превышающих двух минут любым, кто вот, имеет пароль и, в общем, какие-то начальные навыки работы с компьютером обладает. Чем подтверждаются эти ваши слова? Регламент. Нет, регламентом эти, не подтверждается, там слова. нет технических параметров. Не надо спорить с ответчиком, ответчик отвечает так, как может. Я, кстати, да. не ответчик, а просто заинтересован заинтересованное лицо. Да. Я, просто, я просто смотрю на икну, а и поэтому, да, извините. А чем подтверждается? Я вообще, по в принципе, даже не понимаю, почему эти вопросы нет. не имеют отношения. Ну, то поис есть, последний ТИК, да. Хорошо. Ну, то есть вы оспариваете тот факт, что эта программа создана была в Санкт-Петербургской спятой Нет, я вообще пока ничего Возможно. не оспариваю. Уважаемые представители, но нам достаточно подробно сейчас, да, по поводу хорошо. вот этой программы. Хорошо, хорошо. Пожалуйста. А вот, уважаемый представитель ответчиков сказал, что данная программа, скорее всего, тестировалась, или в пятницу, или в субботу. Суд, а... не человек, Я не говорил, что не она тестировалась, а она устанавливалась. Устанавливалась. Да. устанавливалась. А она должна была тестироваться? Уважаемый суд об этом свидетель нам при аппарате Ржова, показала и даже рассказала, когда она тестировалась. Uh -huh. Хорошо. А какие-то ну, документы? Какие-то документы, подтверждающие, что на компьютере успешно прошла программа тестирования, изготовлены? Принимаются ну, какие-то такие документы по прохождению тестирования программы или не составляются? Не могу сказать. И можете сказать. Ну, так и не еще а есть ли специальный алгоритм действий для сотрудников комиссии в том случае, если... Программа на компьютере дает сбой, что в этом случае сотрудники и комиссии должны делать? Наверное, позвонить. Вы точно не знаете? Да, управление, информационный центр, вы задать точно... вопросы. Это точно или вы точно не знаете? И у каждой участковой комиссии, уважаемый суд, был номер телефона, с куда можно обратиться по вопросам использования этой программы. Хорошо. Поправьте меня, если я не права. Вы по этому делу представили в суд оригинал протокола номер один. Да, поэтому. поэтому Скажите, пожалуйста, а сколько протоколов номер один в оригинале должно быть изготовлено? В соответствии с законом изготавливаются два экземпляра протокола. Экземпляр один и экземпляр номер два. Вы нам в суд представили оригинал экземпляра номер один? И экземпляра номер два, а также ксерокопии. Света копии ДНК номер один и номер два. А где должны храниться оригиналы протоколов номер один и номер два? В избирательной комиссии муниципального образования. Вы нам представили те документы, которые там должны храниться, или какие-то другие? Полученные от участковых комиссий, избирательной комиссии муниципального образования. То есть вы хотите сказать, что сейчас в ЭКМО оригиналы этих документов не хранятся? Оригиналы приобщены к материалам дела. Mm -hmm. Mm -hmm. Хорошо. Все, Ваша честь, нет вопросов. Все? Все? Все, присаживайтесь, пожалуйста. Um... мы с вопросами закончили, будут вопросы сегодня. Ваша Жизнь? честь, mm -hmm. у нас есть ходатайство. Mm -hmm. Мы просим приобщить суд к материалам Дева. Mm -hmm. Постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 15 февраля 2017 года. Что это за постановление? Это постановление, которое звучит следующим образом. О применении технологии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об итогах голосования в государственную автоматизированную систему Российской Федерации выборы с использованием машиночитаемого кода. В тексте данного постановления Центральная избирательная комиссия описывает, алгоритмы, которые нужно предпринять для того, чтобы протокол с машиночитаемым кодом был изготовлен. — Скажите, пожалуйста, а что это постановление? То есть вы, к чему вы а, вопросы в том постановление... числе в этом постановлении описан порядок действий, который комиссия должна предпринять в том случае, если что-то пошло не так. То есть вы оспариваете факт того, что имели место технические неполадки, воспринимаете? Really Мы оспариваем факт того, что комиссия правильно повела себя в том случае, если имели место технические неполадки. То есть считаете, что это тоже нарушение, которое повлияло на произведение Да. Если бы комиссия действовала в установленном законом порядке, то, возможно, результаты, итоги голосования были бы иными. И э, исковые требования истцов бы, наверное, не понадобились. Обсуждается возможность приобщения к материалам дела данного постановления центральной избирательной комиссии. Заражения у кого-то будут? Можете сначала познакомиться, уважаемый суд, вот о чем речь идет? Смотрите, пожалуйста. Так, а ещё надо? Конечно. Ну, на всем не надо. Можно я поясню? Но в том, что в данном постановлении Написано, что не предусматривая для участковых избирательных комиссий никакого второго запасного компьютера в случае неполадок, участковая комиссия составляет акт неисправности, направляет его вместе с составленным на бумажном виде протоколе вручную без машинопечатного кода и направляет его вместе с первым экземпляром в В данном же случае мы увидели, что УИП поступил по-другому, намеренно. Ну, то есть это тоже считается существенным нарушением. Да. Да. Дело в том, что в данном постановлении предусмотрено в пункте 3.7, если я не ошибаюсь, что комиссия в случае неполадок незамедлительно должна составить акт и ну, то, про что вы говорили только что. Да, ну, и хорошо. должна приступить к изготовлению протокола иным способом. Уважаемый пожалуйста, суд, смотрите, данное постановление во-первых, рекомендательный в связи с тем, что не утверждается какая-либо инструкция, а именно инструкция является обязательно для применения в силу прямой нормы 67 федерального закона. В данном случае речь идет о порядке применения технологии. И что касается основного вопроса, по, суще по существу, почему мы возражаем. Дело в том, что в соответствии с Трибуном кодекса административного судопроизводства, административный инститц обязан указать свои доводы и основания заявленных требований в административном иске. В административном иске никаких доводов, связанных с использованием технологий QR-кобирования, нет ни срок. Изменения дополнения, уточнения к этому иску не принято. Соответственно, мы полагаем, что этот документ не относится к настоящему. Полагаю, Пекло? Какие <соцентрический> деньги? Мы полагаем, что не отвечают изделия относительности. Выпорку? Пожалуйста, мы будем приобщить. Суть существующего месяца 1. Приобщить данное постановление о цивилизационной пенсии материалом ДО, я в у нас все. А у нас еще А у вас по По-моему, мы не приобщали к материалам дела. Решение о регистрации избранных депутатов, полагаю, что необходимо его приобщить. В данном случае мы предлагаем. В начале, может, а, быть, да, в виде опубликованного в массовой информации. Поэтому всех сторон оно имеется. Но если его нет в деле, то необходимо. Его Вопрос, а в рассмотрения дела в данном стиле заседания возражения <пирает> <пирает> были оглашается материалом дела квитанция, островое заявление, распускание семейства с разрешением удостоверение уведомление заявления удостоверение решение Санкт-Петербургской комиссии № 646-2 от года. А, Измещение. определение квитации из коллозии проводительные извещения, таблица без номера, обложенный данные, сводная таблица, список избирательных участков. Решение. Hmm. Решение о подтверждении схемы на банке другого Приложение к решению номер 1774 от этого 2014 года схема старения другого Решение о регистрации старика кандидата. Петровского кандидата, депута, господин Салате Продолжение Решение номера 1 или от 18 сентября 2017 года как избрание председательной комиссии, как мы можем назвать протокол, решение о назначении выборов депутатов муниципального совета, сведения членов избирательной комиссии, решение о формировании участковой избирательной комиссии, список членов избирательной комиссии, Решение назначения председательства общественной избирательной комиссии. Не объяснив, в связи с соглашением на кого то будут, не принят такой осенный объяснение будет слушаемые что, не Нет. Нет. Нет. Слушать, слушать, что административного дела по административному административному заявлению и, Локтева, Петрова, по административному отлечу, и как, 13, 93, в карикова локте петровок административную матричку и к номер 1393 документы о голосовании на избирательном участке Номер 1393 признания решения участковой избирательной комиссии номер 13 -13, в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона 12 июня 2002 года выносшей статьи Федерального закона об основной гарантии от избирательных прав и права в вручную граждан Российской Федерации, решение избирательной комиссии, нарушающей избирательные права граждан, могут быть отжалены суд. Пунктом 1.1 статьи 77 федерального закона установлено, что после установления голосования определения результатов выборов. Вышестоящей избирательной комиссии решение вышестоящей вряд комиссии об итогу голосовании результатов выборов может быть отменено только судом. В связи с изложено, поскольку в силу пункта 1.2 существенная закона об основных избирательных прав и права в референдуме граждан Российской Федерации суд может отменить решение комиссии в итоге голосований при установлении не любого факта допущенных нарушений, а лишь на таких нарушений, которые не позволяют с достоверности определить результаты результате воли избирателей. И поскольку таких нарушений в ходе судебного выбирательства не установлено, полагаю, что административное искалые заявления уже подлежат Суд в месте определил окончить рассмотрение дел. в данном степени заседания. Принять участие участвовать в суде сказанного? С другой стороны. Да, будет участвовать Слушай, Слушаем вас, пожалуйста. Я начну, можно. Пожалуйста. В для голосования участковой избирательной комиссии были существенные нарушения федерального закона. Например, полностью нарушен пункт 2 статьи 68, согласно которому подсчет голосов избирателей, участников референдума начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, в которых должны быть извещены все члены участковой комиссии, а также наблюдатели. Как выяснилось, извещены все не были, наблюдатели вообще извещены не были, процесс победения итогов затягивался, соответственно, результаты не были установлены. Нарушен пункт. 18 шестьдесят 68, согласно которому результаты подсчета голосов, заносятся в строку 12 и последующие строки протокола об итогах голосования. Как не было сделано, это не отрицают члены комиссии, вызванные в здание заседания для дачи показаний. Полностью нарушен пункт 26 статьи 68, согласно которому после проведения всех необходимых действий и подсчетов участковая комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей участников референдума, после чего подписывается протокол участковой комиссии об итогах голосования и выдаются копии протокола. Итоговое заседание, согласно показаниям председателя и членов комиссии, не проводилось. Ну, не всем показаниям некоторые считают, что оно проводилось. Соответственно, и доводы ответчика о том, что жалоб не подавалось, тоже не актуальны, не, со... не поскольку о заседании не уведомляли, заседание, по сути, не проводилось, опять-таки, со слов председателя. Протокол УИК, я могу это заявлять, что он не составлялся, как человек, который там находился, но по потому что мы видели на заседании. Также он просто составлялся не под камерами, никто не уведомлял об этом, никто об этом не сообщал. Сама председатель сообщила об этом только тем, кто стоял рядом за 30-40 минут до его подписания. Копии протокола не выдавались по письменному и устному требованию. Я сам лично требовал у председателя, у секретаря. С самого утра подавал письменное заявление ЧПСГ Пименов. Но секретарь отрицает это, несмотря на то, что его подпись там стоит. И председатель также считает, что никто к ней не обращался. Соответственно, они считают, что это все было правильно. Нарушен пункт 27 статьи 68. Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены участковой комиссии с правом решающего голоса отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия. Однако в протоколе лица, которые отсутствовали, но при этом присутствовали в помещении, их видно на видеозаписи, указаны отсутствующими без какой-либо причины. Никто не смог пояснить, по какой причине председатель не уведомляла людей, которые находятся в соседнем помещении. Доводы председателей из о том, что члены комиссии Рубанов, Щукин, Нарожный куда-то выходили, опровергаются а видеозаписи в, в промежутке между... Тремя часами и тремя часами и двадцатью минутами, которые мы засмотрели на заседании, и отлично видно этих членов комиссии, отлично видно, что, соответственно, они никуда не уходят. Также Рубанов и Щукин помогали секретарю переносить вещи задолго после ухода председателя в 4 часа 45 минут. Нарожный же оставался на участке до 4 часов 47 минут, однако председатель заявляет, что они Такие вот нарушители куда-то уходили. Полностью нарушен пункт 28 статьи 68 при подписании протокола об итогах голосования членам участковой комиссии с правом решающего голоса, не согласная с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Одним из голодов представитель ответчика ссылается на отсутствие особых мнений, однако он также несостоятельным, поскольку подписание протокола со слов председателя происходило по одному-два человека, со слов секретаря по одному-два человека в другом помещении. А уведомление о подписании также ненадежно и неэффективно в данном случае. Соответственно, и довод ответчика несостоятельный. Полностью нарушен пункт 29 статьи 68 по требованию члена участковой комиссии наблюдателя иных лиц, указанных в пункте 3 статьи 30 настоящего федерального закона участковая комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования обязана выдать указанным лицам заверенную копию протокола об итогах голосования. Также не соблюден данный пункт. Нарушен пункт 13 статьи 28. Решения комиссии принимаются на заседании комиссии большинством голосов от установленного числа членов комиссии с правом решающего голоса. Однако по заявлениям председателя и секретаря комиссии заседание и подписание проводилось по одному-два человека. Никаких решений в соответствии с этим пунктом принято быть не могло. Отсутствовал просто-напросто кворум, необходимый для принятия подобных решений, достаточно да, для подписания. Соответственно, далее нарушен пункт 1 статьи 30. Комиссия обязана обеспечить оповещение и возможность свободного доступа указанных лиц на свои заседания и в помещениях, в котором проводится подсчет голосов избирателей участников референдума. Осуществляется работа с указанными избирательными документами, документами, связанными с подготовкой и проведением референдума. Однако председателя повести о заседании только тех, кто стоял рядом с ней. Нарушен пункт. 12 статьи 30, заверенные Копии протоколов и иных документов комиссии, производятся председателем или заместителем председателя, или секретарем соответствующей комиссии. Однако, копия протокола не выдавалась, поэтому этот пункт также нарушен. Поскольку еще нарушен пункт 31 статьи 68. Второй экземпляр протокола об итоге голосования представляется для ознакомления наблюдателям иным лицам, указано в пункте 3 статьи 30 настоящего федерального закона, а его заверенная копия вывешивается для всего, всеобщего ознакомления вместе месте установленной участковой комиссии. Однако, как следует из показаний секретаря, данная копия была вывешена, я процитирую, не там, куда все пошли. Однако, из показаний остальных членов комиссии... Протокол был вывешен именно там, куда все пошли. То есть человек, который его вывешивал, отрицает показания других членов комиссии. Они не совпадают. Нарушен пункт 1 шестьдесят 69. Первые экземпляры протоколов об итогах голосования участковых территориальных комиссий, окружных комиссий, избирательных комиссий, немедленно после их подписания членов комиссии с правом решающего голоса и выдачи их заверенных копий и заверенных копий свободных. Сводных таблиц лицам, имеющим право на получение этих копий, поступают в вышестоящую комиссию в целях суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах. Данный пункт также нарушен, поскольку заверенные копии не выдавались. Полностью нарушен пункт 2 шестьдесят 69. На основании данных протоколов протоколах об итогах голосования после предварительной проверки правильности их составления, вышестоящая комиссия путем суммирования содержащихся в них данных устанавливает итоги голосования на соответствующих территориях в округе, субъекте Российской Федерации, в Российской Федерации. Решение комиссии об итогах голосования оформляется протоколом об итогах голосования. Однако, поскольку председатель не вносила данные, не расписывалась в увеличенной форме сводной таблицы под данным протокола них данный пункт нарушен. Она сама это подтвердила, когда ей продемонстрировали данную таблицу, она сообщила, что была суматоха, и поэтому она там ни данных не проставила, ни подписи свою не поставила. Единственное из всех остальных участковых избирательных комиссий выписанных Лукмонова-Измайловского. Полностью нарушен пункт 4 статьи 78. Решение по жалобам, поступившим до дня голосования в период избирательной кампании, кампании референдума принимается в пятидневный срок, но не поздняя дня, предшествующего дню голосования, в день голосования или в день, следующий за днем голосования, немедленно. Однако избирательная комиссия муниципального образования Новоизмайловская не оказывала приема рассмотрения жалоб в день голосования и день следующий за ним. а приняла решение об итогах голосования, несмотря на то, что я стоял за дверью и просил их что-то сделать, как-то разобраться, принять жалобу. Члены комиссии просто спрятались за дверью и проигнорировали меня и других кандидатов, которые также пришли искать членов избирательной комиссии с целью подать жалобу в ночь выборов. Это полностью оспаривает довод ответчика о том, что жалоб не подавалось. Данный факт подтверждается решением номер 146-2 Санкт-Петербургской избирательной комиссии, которая признала данные нарушения. Помимо этого, количество действительных и недействительных бюллетеней, внесенных в увеличенную форму протокола на УИК номер 1393, существенно отличается от тех, которые внесли впоследствии в протокол об итогах. Данный факт подтверждается показаниями Чпрг Рубановым Сергеем Сергеевичем. Результаты из таблицы для суммирования, представленные ответчиком, отличаются от тех, которые были озвучены во время подсчета. Факты выше указанных нарушений подтверждаются и другими свидетельскими показаниями, видеозаписями с камер, установленных в помещении, видеозаписи, снятый пьяным Вячеславом Германовичем. Данные нарушения не могут. Просто они не могут позволить с достоверностью определить результаты вылезения избирателей, поскольку количество их просто зашкаливает. А бюллетени не подлежат пересчету, поскольку был полностью нарушен пункт 23 ст. 68, согласно которому после завершения подсчета рассортированные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, Сложенные таким образом бюллетени упаковываются в мешки или коробки, на которых указывается номер избирательного участка, участка референдума, число бюллетеней. Мешки или коробки отпечатываются и могут быть скрыты только по решению вышестоящей комиссии или суда. На указанных мешках или коробках праве поставить свои подписи члены участковой комиссии как с правом решающего голоса, так и с правом совещательного голоса. Мешок, судя по записям с камер. Был заклеен скотчем, также это не отрицают показания членов комиссии. Данную процедуру нельзя назвать опечатыванием. Она ни в коем случае не гарантирует сохранность и недоступность бюллетеней. Никому из присутствующих не было представлено возможность поставить подпись, чтобы предотвратить возможное вскрытие мешка и оставить его незамеченным. Вышеуказанные факты также подтверждаются видеозаписями. Показаниями свидетелей, которые не связаны с нами, Мухлаева Лидия Валерьевна, мы ее не назначали, ее назначили общественная палата, однако она пришла и дала свои показания. Председатель ответчика, на котором лежало время доказывания, не предоставил никаких доказательств, которые могли бы подтвердить законность проведения выборов в помещении участковой избирательной комиссии. Намеренно вводил суд заблуждения, трактуя закон о выборах так, как ему выгоднее в сложившейся ситуации. Председатель и секретарь ИК 1393 вызванные в суд, только подтвердили доводы ИСО. И, соответственно, остальные члены комиссии просто противоречили своим показаниями показания председателя и секретаря. Так сильно, как будто они находились вовсе на других участках. Член комиссии Рыжова Наталья Владимировна, которая могла которая пояснила, что печатала протокол с установленной на компьютере программы. Но она не могла этого делать, поскольку данная программа в соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии о применении технологии изготовления протоколов находится на единственном на участке usb флеш носителе пункт 2.2. Однако, исходя из ее показаний, можно сделать вывод, что она этого не знала. Я у нее прямо спросил, нужен ли вам пароль. Меня спрашивали, нужна ли флешка, оборудование. Ей ничего не нужно было, потому что она вовсе не печатала этот протокол. И помимо этого, данным постановлением не предусмотрено использование дополнительного компьютера. И в случае возникновения каких-либо обстоятельств, пункт 3.8, препятствующих использованию технологий, участковая комиссия обязана была незамедлительно известить вышестоящую комиссию в составе который передается в вышестоящую комиссию с первым экземпляром протокола, участковой избирательной комиссии, который в данном случае составляется секретарем на бумажном носителе без машины, читая кода, пункт 3.7. До подписания протокола производится проверка соответствия данных соответствующими строками в увеличенной форме протокола, пункт 3.6. Ну и касательно доводов ответчика о формулировке исковых требований, я считаю, что суд не связан с основаниями и доводами из САПа, поэтому может применить иные требования касательно формулировки. И поскольку сохранность бюллетеней не может быть гарантирована, количество и грубости нарушений не позволяют застоверности определить результаты вовсе избирателей, прошу удовлетворить исковые требования в полном объеме. Спасибо. Вы, да, из страна. еще В да. это... помещении для голосования участковой избирательной комиссии далее УИК номер 1393 были существенные нарушения федерального закона номер 67, из-за которых невозможно достоверно установить волеизъявления избирателей среди нарушений. Незаполненная увеличенная форма протокола об итогах голосования. Протокол об итогах голосования по выбору муниципальных депутатов не был составлен на участке. Итогового заседания с озвучиванием предварительных результатов не было. Заверенные копии протокола по требованию ЧПСГ и наблюдателей не были выданы. Заверенная копия протокола не была вывешена на участке для ознакомления. Мешки для бюллетеней не, было, не были опечатаны должным образом. Не была предоставлена возможность подать жалобу на действия председателя и комиссии, а также результаты, введенные в систему ГАЗ-выборы, отличаются от результатов предварительного подсчета в сотни голосов. По совокупности допущенных нарушений невозможно достоверно определить волеизъявления граждан, голосовавших на участке УИК номер 1393, а также были допущены грубые нарушения порядки установления итогов голосования. В момент, когда председатель закончил озвучивать голоса с бюллетеней, комиссия полностью перестала следовать закону. Члены комиссии, которые ему следовали, оказались вне протокола. Действия председателя и секретаря никто из остальных членов комиссии не оспаривал. У меня, как у человека, который присутствовал на участке, сложилось впечатление, что это было организованное действие, направленное на нарушение волеизъявления граждан. В связи с вышеперечисленными э, итоги голосования на УИК 13-23 подлежат отмене. Данный судебный процесс имеет огромное значение для всей Российской Федерации, так как в данном процессе речь идет о защите конституционных прав граждан и прав человека. Демократическая система Российской Федерации еще сравнительно молодая. Именно поэтому она нуждается в защите со стороны судебной системы, а также содействия в наказании лиц, причастных к фальсификациям и нарушениям избирательных прав. Все. Ваша речь в Да. Да. Можно я пожалуйста. В данном деле мы не будем снова обращаться к тем нормам, нормам закона, которые здесь уже были перечислены. Хотелось бы отметить уважаемому суду, участникам процесса в следующий момент. Все статьи, которые касаются подведения итогов голосования, подсчета голосов, составления протокола, почти весь 67-й ФЗ сформулированы законодателем императивными нормами. Что это означает? Это означает, что не может, уважаемый ответчик, по своему усмотрению взять и эти нормы пересмотреть. Да, вот нам тут неоднократно заявлялось, что не обязательно заполнять УФП. Не нужна увеличенная форма протокола. Все отлично, только законодатель придумал увеличенную форму протокола как гарантию гласности и открытости подведения итогов. Дальше ответчик нам заявляет, а не обязательно проводить заседание комиссии, потому что жалоб не было. Зачем? Вот так вот все собрались и подписали. Чего там заседать? Опять же, законодатель придумал эту норму императивно для того, чтобы гарантировать принцип гласности и открытости. Чтобы все участники, которые присутствуют на избирательном участке, могли присутствовать при этом процессе. Более того, законодатель когда формулировал нормы, отвечающие за подведение итогов голосования, подсчет голосов и а, изготовление протокола, он указал, что помещение для голосования имеет определенные признаки. И в данном случае признаки относятся как к находящимся там предметам, так и к находящимся там людям. Одно из, один из признаков помещения для голосования – это возможность разместиться всем тем, кто имеет право быть на избирательном участке в соответствии с пунктом 3 статьи 30 67 ФЗ. На самом деле законодатель не предусмотрел законные возможности. Вот я хочу обратить на это внимание, законные возможности избегать этих требований. Законодатель не дал законной возможности уединиться где-то в другой комнате. Подписать по одному протокол. Более того, законодатель имеет в виду, что протокол изготавливается гласно и открыто. Поэтому по постановлению Центра Сберкома от 2017 года данный компьютер должен быть установлен в зале для голосования. То есть в том помещении, где проходит голосование, подводятся итоги и проводится подсчет голосов. Именно в этом же помещении должен быть составлен протокол итоговый протокол. Дальше законодатель предусмотрел возможность тех случаев, когда что-то не работает. В данном случае постановление Центра избиркома дополняет закон и в данном случае является той самой инструкцией, потому что другого закона федерального закона на эту тему нет. Постановление Центра избиркома описывает, как должен изготавливаться именно такой протокол решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии. От 15 августа 2019 года данный участковый избирательный участок был внесен. Данная участковая избирательная комиссия была внесена в число тех участков, на которых должны быть изготовлены протоколы с машиночитаемым кодом. Не было у ответчиков возможности уединиться в любой другой комнате и изготовить данный протокол. В конце концов, данный протокол должен был быть изготовлен вручную. На самом деле, вот так и должен был быть составлен этот протокол, в том случае, если э, поломка компьютера действительно имела, де имела место. Кроме того, в своем системном и буквальном толковании статьи 61, 64, 68 э, не позволяют другого поведения. Кроме того, нам хотелось бы отметить, что версия ответчиков о том, что протокол был составлен в какой-то другой комнате, Тогда же, 9 сентября 2019 года, не подтверждена доказательствами. Ответчик нам не доказал, что данная комната вообще была в распоряжении комиссии и действительно непосредственно примутала к помещению. Ничего, кроме слов, у нас в деле не имеется. Только слова. Дальше. В этой комнате как будто бы мог находиться компьютер. Опять же, это слова. У нас нет доказательств подтверждения этого. Третье. Этот компьютер как будто бы отвечал необходимым требованиям, и программа на нем заработала. Но именно поэтому, возможно, председатель УИК сбежала с участка вместе с ноутбуком, на котором эта программа стояла. И это хорошо видно на видеозаписях, которые были исследованы в суде. Четвертое. При условии неисправности компьютера участковая комиссия не выполнила все предписываемые ей действия. И у нас нет доказательств того, что ее действия были правильными. Ответчик нам их не представил. Соответственно, с законными ссылками. А, кроме того, ответчик нам не доказал в суде, что все те лица, которые по федеральному закону имеют право, должны находиться во время составления протокола в помещении, где он изготавливается, что они все там находились. Кроме того, ответчик нам не доказал, что эти лица отказались там находиться, потому что протокол должен тоже быть составлен при их участии. Кроме того, свидетели Еременко, Решетняк, Лукашевич, Рыжову, Клюка, приглашенные в суд по ходатайству ответчика, часто путались в своих показаниях. Мы даже прилагаем к прениям таблицу, в которой описываем их показания, просто не будем сейчас задерживать всех. И а, мы полагаем, что их разные ответы на одни и те же вопросы о тех принципиальных событиях, которым они все как будто бы являлись очевидцами, доказывают, что по их показаниям невозможно установить истину. Мы вообще полагаем, что это стало возможным только потому, что этот протокол не подписывался там в то время с участием этих лиц. Итак, в судебном заседании, в ходе судебного разбирательства было установлено, что ответчикам были допущены все те нарушения, о которых истцы писали в своих исковых заявлениях. Кроме того, мы полагаем, что таблица ИКМО, которая была представлена в суд, и которая не содержит сведений именно по этому участку, несмотря на доводы ответчиков, что она не является допустимым доказательством, при этом ответчик нам другой таблицы ИКМО, как он полагает, настоящий, не представил. Он не представил нам другую таблицу с этими же подписями, с такими же данными. Да? То есть как бы он эту таблицу посчитал недопустимым доказательством, а вот допустимую таблицу, свою, как будто бы, он не принес. Кроме того, заявление ответчиков о том, что опечатывание было проведено с соблюдением закона, тоже не соответствует а, таковому, поскольку а, опечатывание а, по закону – это налагание печати. Даже если мы сейчас с вами откроем просто словарь у Ожегова а, или Ушакова, мы там прочитаем, что опечатывание – это наложение печати. Отсюда, когда законодатель требует опечатать а, мешки с бюллетенями, он предполагает, что комиссия будет налагать свои печати, кроме того, Комиссия могла еще и наложить свои подписи, еще и подписи тех лиц, кто присутствовал в этот момент на избирательном участке. Комиссия была обязана этим лицам это предложить. При таких основаниях, при таких обстоятельствах мы полагаем, что ответчики не доказали в связи с распределением времени доказывания по таким делам, что нарушений в тот день, в ту ночь а, на территории УИК а, не было. Мы полагаем, что таких а, доказательств в суд не представлено. Мы просим суд удовлетворить а, требования истцов а, в полном объеме и приобщить, если возможно. Речь в плене. Да. Начну я, Женя, представляется. Единственное, что я обращаю ваше внимание на то, что то, что вы не озвучили в плене, оно с учетом учитываться не будет, поскольку у нас устный процесс. Поэтому, если у вас есть что-то, что вы не озвучили, в а, ваш честь принимать. мы а, хотим дополнить у себя а, в плене, а, что а анализ, анализ, показания свидетелей. Мы проводили по э, следующим позициям. Заполнялась ли увеличенная форма протокола? Еременко Зоя Альбертовна сказала, что не заполняла. Этим должна была заниматься зампредседателя. Решетняк на этот вопрос сказала, что верхняя часть заполнялась, все остальное было поручено заместителю. Лукашевич на этот же вопрос ответила, что она не видела. Рыжова на этот же вопрос ответила, что заполнялась. А вот по кандидатам она не помнит. А Клюка Галина Анатольевна, ничтоже сомнявшаяся, сказала, что да, эта таблица была заполнена, и за кандидатов тоже. По позиции оглашались ли результаты голосования на УИКЕ. Еременко Зоя Альбертовна сказала, что не может сказать. Решетняк сказала, что не оглашала. Лукашевич сказала, что не помнит. Рыжова сказала, что не оглашались. Клюка Галина Анатольевна, опять же ничтоже сомнявшаяся, сказала, что оглашала председатель. На вопрос было ли итоговое заседание Еременко ответила, что было урезано не в рабочей комнате комиссии. Решетняк сказала, что заседание не проводилось, так как не было необходимости. Лукашевич сказала, что заседание было в рабочей комнате, пять человек на нем точно присутствовали. Рыжова сказала, что заседание было, вся комиссия на нем присутствовала. Клюка Галина Анатольевна сказала, что все было и все присутствовали. На вопрос, сколько членов комиссии подписала протокол. Еременко сказала, не смотрела мне было все равно. Решетняк сказала, что те, кто присутствовал, которые не подписали, она про них ничего не знает. Лукашевич сказала, кажется, что не все. Рыжова ответила, что все члены комиссии. Клюка сказала, что все подписали протокол. Как подписывался протокол? Еременко сказала, по одному-два человека. Решетняк сказала, по одному-два человека. Лукашевич сказала, на подписании было 3-4 человека. Рыжова сказала, все заходили по одному-два человека. Люка сказала, все пришли и подписали. Как председатель уведомляла о подписании? Еременко, я была за компьютером. Председатель сказала, что минут через 30-40 будет подписание, Это были ближе уже к 3 часам ночи. Решетняк в 2.12 я сказала, что будет через 30 минут подписание тем, кто был рядом со столом секретаря. Лукашевич, председатель, лично подошла и сообщила в начале четвертого в районе трех. Рожова. Председатель объявила после завершения подсчета. Клюка. В рабочей комнате уведомила. Я стояла рядом с открытой дверью, поэтому я услышала. Где вывесили копию протокола? Решетняк. Верюлька. Окно за детскими рисунками при выходе из спортзала, не из основной двери. Решетняк. Секретарь только что вам об этом сообщил. Лукашевич. Около входа на избирательный участок, справа на окне. Рыжова на окне на входе справа, вывесила секретарь. Клюка, Галина Анатольевна, у входа в спортивный зал на окне. В итоге, где кто вывесил, так и непонятно. Дальше, на вопрос, обращался ли кто-нибудь за копией? Еременко, Зоя альбертом Ничто уже сумнявшись, ответила, что никто не обращался. Решить Решетняк. Нет, не обращаться. А, нет, не обращались, обращаться должны к секретарю. Лукашевич. Никто никому не подходил. Я не слышала. Рыжова. Нет, точно не помню. Клюка Галина Анатольевна на этот вопрос нам не отвечала. Как опечатывались бюллетени? Еременко. Заклеивались полосками, ставилась печать. Кстати. Решетняк Елена Анатольевна. Замотали скотчем, печатать печати не ставили. Лукашевич. промолчал на этот вопрос. Рыжова. Все запечатано, пакеты скотчем я не наблюдала за этим. Вот мы полагаем, что при... Таких показаниях свидетелей говорить о том, что они что-то доказывают, невозможно. Более того, есть вещи, которые должны быть доказаны не показаниями свидетелей. Есть вещи, которые должны быть доказаны соответствующими актами и просмотром, и сюжетом на видеозаписи, просмотром этой видеозаписи. Мы полагаем, что неисполнение строгих пунктов 67 ФЗ не может быть дополнено показаниями свидетелей. Мы полагаем, что в данном случае, это недопустимые доказательства. Все, да, у нас? да Пожалуйста, ответственность, у нас в не будет участвовать? Да, Уважаемый суд, касается, значит, распределения времени доказывания, то в соответствии с пунктом 3, части 2 статьи 62 Кодекса административного судопроизводства, именно административный истец по настоящему делу обязан подтверждать факты, на которые ссылается как на основании своих требований. Ни одного факта, заявленного в административном иске, как основании своих требований, ни один административный истец не подтвердил. Что обязан в силу времени доказывания административный ответчик? Доказать законность в данном случае правовых актов. Оспаривалось несколько правовых актов. Ни одного административный истец представил Необходимые письменные доказательства о том, что под протоколом участковой избирательной комиссии стоит соответствующее количество подписей членов с правом лишающего голоса, представил количество членов участковой комиссии, из которого следует, что большинство членов комиссии с правом лишающего голоса протокола бытового голосования подписали. Что касается подтвержденных фактами административным лицом доводов, заявлен... доводов оснований заявленных требований. Их, в отличие от высказанных в прениях, в административном иске всего 5. Все остальные не были заявлены административным иском, и в отличие от неправильного толкования нормы Кодекса административного судопроизводства, в данном процессе суд связан и основаниями, и доводами, и заявленными требованиями в отличие от суда апелляционной инстанции, которая действительно доводами и основаниями не связана, а требованиями тоже связана. Что касается э, заявленных доводов административного риска, Первый довод – не велась увеличенная копия протокола участковой избирательной комиссии. Этот факт э, административным исцом не доказан, и именно административный, естественно, должен был его доказать. Что касается взаимосвязи данного факта, э, в связи с чем э, невозможно определить, с достоверностью результаты волеизъявления э, избирателей также административным инвестиционным не пояснено. Поскольку увеличенная копия протокола это, во-первых, копия, во-вторых, увеличенная, в-третьих, она не является документом, являющимся относимым, допустимым с точки зрения требований и доказательством, представленным в судебном заседании, поскольку не содержит ни должностей, ни фамилии инициалов ее составивших, ни подписи. Ни времени ни ее составления. Это лишь некоторая дополнительная информация, предусмотренная законом. При этом не заполнение или заполнение этой информации никаким образом на достоверность цифр, которые вносятся не из этой увеличенной формы, а в силу прямой нормы специального федерального закона, именно пункта 15 статьи 68 федерального закона номер 67 ФЗ, данные в протокол об итогах голосования в оригинал протокола вносится исключительные специальные специальной таблицы для суммирования оглашенных данных. И ниоткуда более, ни из увеличенной формы протокола, ни из личных записей членов комиссии. Э -э Наделяющим образом заверенная копия с предоставлением оригинала для обозрения приобщена к материалам дела цифры указанные в специальной таблице для суммирования оглашенных данных соответствуют тем цифрам которые внесены в протокол участковой комиссии об итогах голосования эти же цифры введены в систему ГАЗ-выбора и эти же цифры отражены и в сводной таблице ИКМО и в протоколе ИКМО об, о результатах выборов на основании этих цифр принято решение о результатах выборов и принято решение об общих результатах выборов, на основании которого избранные кандидаты были зарегистрированы. Что касается второго довода административного иска о том, что не было якобы проведено обязательное итоговое заседание. В силу, опять же, нормы 67 седьмого федерального закона, пункт 26 шестой статьи 68 восьмой предусмотрено, что После проведения всех необходимых действий, подсчетов участковая комиссия, участковая избирательная комиссия в обязательном порядке проводит итоговое заседание, на котором рассматриваются жалобы, заявления о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, участников референдума, в данном случае избирателей. Значит, после чего подписывается протокол участковой избирательной комиссии и выдаются копии протокола лицам, указанным в пункте 3 статьи 30 после проведения итогового заседания. Жалоб, количество жалоб на избирательном участке составляет ноль. Это подтверждается протоколом участковой комиссии об итогах голосования. Неправильное толкование администрации именно э, материального права именно пункта 26 статьи 68, исходя из того, что они, заблуждаясь, полагают, что именно на итоговом заседании должен подписываться протокол об итогах голосования, не соответствует прямой норме федерального закона, поскольку на итоговом заседании рассматриваются жалобы и принимаются решения э, путем, как правило, поднятия рук большинством членов избирательной комиссии с правом решающего голоса. Однако в силу, опять же, специальной нормы федерального закона, оговоренной в, ином, в иной статье 67 пункте первом, Участковая избирательная комиссия оформляет свое решение об итогах голосования протоколом об итогах голосования на соответствующем избирательном участке. Этот протокол в силу этого же, этого же пункта, этой же нормы закона обязаны подписать все присутствующие члены с правом решающего голоса. Никаких норм ни федерального закона, ни закона Санкт-Петербурга не установлено. О том, что они должны одновременно присутствовать в каком-либо месте. Должно стоять подпись подписи большинства членов с правом решающего голоса. И э, оговорки о том, что это должно происходить на итоговом заседании, а не после итогового заседания, также ни в одной норме закона не имеется. То, что по традиции это происходит э, в определенном формате, это не означает, что законодательство о выборах такую норму где-то когда-либо устанавливало. И традиция в данном случае нарушение не может говорить о нарушении норм федерального закона. Что касается от, от, значит, того обстоятельства, что якобы на об этом подписании э, протокола, об этого голосования не были извещены лица, находящиеся на избирательном участке. С показаний свидетелей э, заслушанных э, в судебных заседаниях по настоящему делу следует, что э, объявлялось о том, что данный протокол будет подписываться в соседнем помещении. Значит, это не комната, это не кабинет, это помещение участковой избирательной комиссии для работы в соответствии с прямой нормой 67 Федерального закона, Соответствующими нормами закона Санкт-Петербурга, Для каждой избирательной комиссии, в данном случае участковой избирательной комиссии, Распоряжением в данном случае в Санкт-Петербурге, Глав Администрации районов Санкт-Петербурга, Выделяется помещение для работы участковой избирательной комиссии. В день голосования и накануне для голосования в течение фактически 12 календарных дней используется еще одно помещение, которое называется помещение для голосования. При этом помещение для работы участковой избирательной комиссии э, всегда является отдельным помещением от помещения для голосования. Заседание избирательной комиссии, подписание протокола избирательной комиссии, безусловно, может происходить в помещении для голосования. Что касается применения видеонаблюдения в Санкт-Петербурге 8 сентября 2019 года. Действительно, принималось решение Санкт-Петербургской избирательной комиссии о проведении видеонаблюдения. Однако проведение данного видеонаблюдения было принято для применения на выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга, губернатора Санкт-Петербурга. Ни одного правового акта о применении или обязательном, тем более, применении этого видеонаблюдения в отношении муниципальных выборов не принималось ни одним соответствующим органом. Таким образом, заявление о том, что какие-либо действия должны быть обязательно совершены в поле зрения видеонаблюдения в отношении муниципальных выборов, не являются незаконными, поскольку таких правовых актов не принималось. Что касается еще одного обстоятельства, изложенного также в доводах административных исков, связано с тем, что якобы не выдавались заверенные копии протокола участковой избирательной комиссии. В данном случае административные СЦ действуют исключительно в своем интересе в рамках защиты своих избирательных прав и вправе были заявлять исключительно доводы, связанные с тем, что их личные права как э, граждан Российской Федерации на право быть избранными нарушено. В данном случае речь могла бы идти исключительно о нарушении прав выдачи заверенных копий протоколов в отношении назначенных ими членов с правом совещательного голоса или наблюдателей. Таких э, подтвержденных административными сами фактов в деле не имеется, а эта обязанность в силу статьи 62 лежит на административных истцах. Что касается э, невыдачи якобы, опять же, не выдачи, не прав а в выдаче копии протокола Пимену Вячеславу Германовичу, установлено, что он не назначен в данном случае тем административным истцом, который заявлял, что не выдача ему копии протокола каким-то образом нарушает его избирательные права. При том, что кодексом административного судопроизводства и законодательством о выборах не предусмотрена возможность подачи административного иска со стороны гражданина в защиту прав иных лиц. Что касается обстоятельства, связанного с тем, что протокол участковой избирательной комиссии якобы не был направлен в вышестоящую избирательную комиссию муниципального образования. Эти э, до, факты также не подтверждены э, значит, административными исцами и при этом э, прямо опровергаются письменными доказательствами, приобщенными к материалам дела, в соответствии с которыми данные протоколов участковых избирательных комиссий своевременно включены в состав сводной таблицы э, избирательной комиссии муниципального образования, введены в систему ГАЗ-выбора, что подтверждается также протоколом их ввода в систему газвыбора. А что касается обстоятельств, связанных с, опять же, увеличенной формой сводной таблицы, которая, на наш взгляд, также не может, в принципе, при рассмотрении в суде быть допустимым доказательством, в силу того, что кроме подписи она не содержит указания на то, чьи подписи стоят в данном случае на данной сводной таблицы, когда эти подписи внесены, соответственно, даты их внесения, кто эти подписи вносил, а в результате опроса свидетелей было понятно, что э, данные подписи мог поставить любой, кто проходил мимо э, некого, сказать, некой бумаги, висящей на стене в, э, значит, ночью при подсчете голосов, а это было большое количество граждан, участвующих в различных выборах. Соответственно, и при этом это лишь дополнительная гарантия, связанная с информированием участвующих лиц в выборах и увеличенная форма сводной таблицы, также не является каким-либо документом, на основании которой вносятся куда-либо сведения. Сведения вносятся исключительно на основании данных, внесенных в оригинал сводной таблицы, на основании которых они суммируются при введении в систему газвыбора. Что касается э, еще одного довода административных исков, связанные с тем, что избирательные бюллетени, э, список избирателей и другая документация не были якобы опечатаны и не были упакованы, как это требуется, правилами предусмотренного закона. Э, исследованными в, в данном процессе видеозаписи установлено, что данные документы были упакованы э, в мешок. После чего опечатаны с помощью скотч-ленты таким образом, что без, э, при вскрытии данного мешка будет заметно, что он вскрывался. Что касается э, предположений того, что э, требуется поставление физической оттиска печати на э, данном мешке, это лишь неправильное толкование э, данной нормы э, закона со стороны административных исцов. Что подтверждается иными нормами 67-го федерального закона, в котором прямо предусмотрены случаи, когда в обязательном случае проставляется печать. И это прямо указывается в законе, что, например, на протоколе участковой избирательной комиссии в некоторых иных случаях прямо предусмотрено, поставляется печать участковой избирательной комиссии. В данной норме такого обязательного реквизита не предусмотрено. Что касается, значит.. Еще одного обстоятельства, заявлено уже в сегодняшнем судебном заседании, действительно в Российской Федерации применяется технология QR-кодирования в качестве эксперимента. Эта технология не регламентируется законодательством о выборах, она не предусмотрена ни федеральным законом номер 67 КЗ, ни соответствующим законам Санкт-Петербурга и применяется в качестве технического эксперимента. При этом следует обратить внимание, что применение технологии QR-кодирования не заменяет подписание протокола уполномоченными лицами с поставлением соответствующего отческа печати участковой избирательной комиссии. Эта технология не является аналогом электронной цифровой подписи, и таким образом это лишь дополнительная, э, -э, дополнительная форма для э, изготовления Дополнительный способ оформления протокола участковой избирательной комиссии, который сам по себе никаким образом не влияет на э, достоверность определения результатов волеизъявлений избирателей. Потому что при введении э, протоколов участковых избирательных комиссий с помощью QR-кода в соответствии с уже обязательной, в отличие от порядка, который утвержден Центральной избирательной комиссией а в силу норм э, полномочий Центральной избирательной комиссии, указано в 67-м федеральном законе. Значит, только инструкции, утвержденные Центральной избирательной комиссией, являются обязательными. Так вот, в соответствии не с порядком, который является рекомендательным, а инструкции, которая является обязательным о применении, значит, о введении данных в систему газ после сканирования QR-кода при введении в систему газ оператор, который вводит этот, эти данные протоколы, обязан удостовериться, Визуально, что данные, введенные в систему газовыбора, совпадают с теми цифрами, которые указаны в протоколе участковой избирательной комиссии. И только после этого распечатывается, соответственно, протокол участковой комиссии, который подтверждается подписью оператора и руководителя группы контроля за использованием ГАЗ-выбора из числа членов участковой комиссии с правом лишающего голоса. Таким образом, говорить о том, что какое-либо применение технологии куаркода кода или вообще его отсутствие нарушает законодательство о выборах это неправильное толкование федерального закона поскольку данная процедура вообще не предусмотрена ну и последнее хотелось бы обратить внимание что э, с учетом уточнения исковых требований административных исток которые действительно уточнили свое требование в части отмены решения участковой комиссии об итогах голосования однако оставили свои требования о признании решений избирательной комиссии муниципального образования Недействительными, законодательство о выборах действительно не предусматривает, в принципе, возможность признания недействительными решений любой избирательной комиссии. А каких-либо иных э, требований о признании чего-либо иного недействительного, соответственно, и сами заявлено не было. Таким образом, полагаем, что иные пункты, в принципе, в силу закона, не могут подлежать удовлетворению, поскольку э, право э, признания недействительными Решение избирательных комиссий в Российской Федерации и законодательством на выборах или кодексом административного судопроизводства не предусмотрено. С учетом возможного просим отказать от административных исков полностью. Речь, не просу, уважаемый суд, это устная я, а, я, уважаемый суд, когда пришел сегодня в судебное заседание, честно говоря, полагал, что уважаемые СЦИ просто откажутся от заявленных ими требований, потому что все то, что мы услышали в рамках данного процесса, оно просто свидетельствует о том, что в общем оснований для отмены этого голосования нет. Но, как я сегодня все-таки видал, уважаемые СЦИ, они а упорствуют своим желанием. Но при этом, как сказал уважаемый коллега Березин, не сочли возможность даже нормально сформулировать свои исковые требования, чтобы ни нам, ни уважаемому суду не приходилось додумывать за них, и предлагать внести соответствующие изменения. Но я сейчас выступлю, может быть, на несколько секунд поставлю себя в роли уважаемых лицов и приму на себя несвойственную функцию пофантазировать и предположу, что было бы в том случае, если бы уважаемые кандидаты избрались. Ну, демократия, о которой нам говорил уважаемый значит, кандидат Петров, она бы здесь, конечно, бы не нарушалась, а незаполненная якобы форма протокола, на стене стала бы простой бумажкой. Не имеющего правового значения, равно как и якобы обнаруженная на стене таблицы. А, нарушения, о которых вот сейчас очень долго говорил уважаемый отец Стариков, перечислял новые законы, а, они бы вот тоже стали несущественными, потому что победили по-настоящему демократические кандидаты. Мы их видим в зале судебного заседания. А, ну, что говорила уважаемый представитель третьего эстета, я, честно говоря, с трудом могу осмыслить, когда да, а, честно, нам просто... говорят о том, что но не в силу своей там, неспособности осмыслить в принципе, а в силу того, что то, что вы сказали, но ну, вообще выходит за грань. Когда вы говорите про законодателей, почему-то сразу же упоминаете Центральную избирательную комиссию. Тебе понятно, что законодательной Центральной избирательной комиссии не является. Либо когда для толкования номер 67 закона, я цитирую ваши слова, вы применяете. А -а буквально и системный метод толкования. Но всем известно, что системный метод толкования применяется в том случае, когда невозможно применить буквально. Соответственно, оба эти метода толкования одновременно применимы, быть не могут. Я думаю, что если, так как вы пытаетесь это делать, то у вас и возникает такое неправильное а, понимание нормы 67-го закона. А также а, неправильное представление о тех показаниях свидетелей. Вот вы сейчас долго перечисляли, что сказали свидетели по поводу того момента, а, когда председатель сообщала присутствующим, где они <сёк> подписывать, значит, итоговый протокол. И там действительно были какие-то, там кто-то говорил одно, другое. Это не говорит, что а, они вводят э, или пытаются вести суд заблуждения. А это свидетельство только об одном, что наш председатель несколько раз сказал разным членам комиссии присутствующим о том, где будет осуществляться подписание протокола. Опять же, повторяю, ну не буду повторяться, мне кажется, что э, если говорить об оперативных нормах 67-го закона, то вот как раз таки самая главная норма, на которую уважаемые СС опираются в настоящем процессе и пытаются э, ее применить. Так вот, вот эта вот самая главная норма, которая бы позволяла признать недействительными не решения избирательной комиссии, как вы сформулировали, а итоги, да, разные вещи, так вот она сформулирована не оперативным способом. Она говорит, что суд вправе в том случае, если допущены нарушения, которые не позволяют определить действительное воле изделения избирателей. Так вот, то, что, значит, сводная таблица якобы не заполнялась, опровергнута, но даже если бы она и не заполнялась, ее же заполняют уже после того, как посчитали совершили соответствующие избирательные действия. Каким образом это влияет? Или выдача копии протокола. Ну, очевидно, что копию протокола можно выдать только после того, как изготовлен непосредственно оригинал протокола, который изготавливается как было бы известно, уважаемые административные мы сами с вами внимательно ознакомились с 68-й статьей федерального закона, изготавливается после того, как осуществлен подсчет. Соответственно, не выдача копии протокола или якобы не выдача, каким образом она может влиять на подсчет голосов, если это действие является во времени последующим по отношению к подсчету. А, а все вот эти вот другие выводы, которые положены, ну вот уважаемый Петров сказал, что суд должен защитить нашу демократическую систему. Уважаемый Петров, это масло масляное, потому что судебная власть, она уже является одней из ветвей демократической системы. Понимаете? То, что вы говорите, это лишено смысла, к сожалению. Это просто звучит красиво, но по существу это я не буду говорить. Вот. Ну и завершая свое выступление, уважаемый суд, мы все знаем, что мешает плохим танцорам. Вот, вот это как раз тот случай. Поэтому прошу выски отказаться. отказаться.